18.30 в Южной столице. Это рубрика «Давай сходим». Меня зовут Ирина Джалалова. О предстоящих событиях в Москве и Санкт-Петербурге прямо сейчас. 18.30 в Южной столице. Это рубрика «Давай сходим». Меня зовут Ирина Джалалова. О предстоящих событиях в Москве и Санкт-Петербурге прямо сейчас.